Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы неоднократно рассказываете, что и как сделать, чтобы продать машину. У меня вопрос, что может сделать, чтобы купить хорошую машину. На рынке очень много предложений. Такая лотерея. Когда подходите к какой-либо машине, то сосредоточьтесь на месте, которое находится перед грудью. И... Ощутите, представьте ту машину, которую вы видите в виде собачки маленькой, кошечки или даже ребеночка. Если ребенок потянется к вам ручками своими, если кошечка или собачка будет такая вот красивая, если у вас что-то аукнет, то эта машина ваша. Будете очень счастливы от того, что на ней ездите. Это очень хорошо работает. Увидел и понял ваши, вот так можно.